Ну что же, всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко. Это возвращение Вормикса на канал YouTube. Первое видео по нему в 2019 году, после возвращения с армии. Для начала я хочу завершить э, те проекты, которые я не завершил ранее, когда уходил в армейку, я помещал снять кучу там видосов разных. Но я их не успел снять, и вот настал тот момент, когда я уже вернулся, у уже прошел месяц целый, а видосиков по Вормиксу все не было. Майнкрафт, Майнкрафта, а Вормикса не было. Ну все, Майнкрафт завершил, я прохождение все и больше не будет его. Возвращаемся к старому доброму Вормиксу. Вот он, моя основа. Миллион 136 тысяч рейтинга, 179 тысяч фузов, 136 рубинов. И реакция. Вот у меня реакция 110 тысяч реакций. Да, прокачиваем реакцию, ребята. Вот, добавляем, скорее друзья. Вормикс теперь будет. Теперь вормикс будет, все. Для начала я хочу снять такой видосик, в принципе, я думаю, не все умеют выполнять достижения Шаман. Ну, в принципе, я прохожу достижения на основе и снимаю их прохождения, а тут уже я хочу выполнить 11 достижений. Уже вышли новые достижения за... в общем, за этот... восстание зомби. Начал выполнять восстание зомби. Хочу себе 11к достижений максимально в игре, вот. Начал выполнять уже их. И вот это вот старая, которая до сих пор, она у меня тянется, тянется уже 5 лет, я играю на своей основе. И за 5 лет я не смог выполнить его. Шаман. Сейчас мы исправим эту ошибку и пойдем выполнять достижение Шаман. Очень нудное, очень скучное, очень долгое достижение. Наконец-то скоро будет пройдено. Не будем томить, начинаем проходить. Я взял с собой... Носорога 30 на 30, прошел архивариус, садил на него, и пылающий топор у меня легендарный. Хотя можно проходить любой расой, любым персонажем, главное, чтобы у вас была хоть какая-то атака. Можно, конечно, и бронером пройти, но вам придется помучиться, вот. Лучше проходить вот таким персонажем, ну я таким прохожу. Так, и в основном берем с собой сверляющий искатель, это... Сверлящая ракета улучшенная. Вот. И базука, конечно же. вот Два оружия вам потребуется. Ну, остальные оружия тоже берите с собой. Мы будем проходить на Короля Мертвых. Ну, я буду проходить там. Вообще, можно проходить на миссиях. На восстание Зомби можно проходить его. Где угодно можете проходить. Но легче всего, я думаю, проходить на Короля Мертвых. Так, все, поехали. Король Мертвых. Сейчас страничку обновлю, чтобы не лагало. Начинаем прохождение. Для начала нужно убить короля максимально быстро, чтобы он нам минимальный урон нанес. Став ставлю атомку, кидаю блокиратор, вот, чтобы он не регенился. А то он сильно берет иногда. Вот. 2-3 хода потребуется на его убийство. Не факт, что я его сейчас добью. Но попробую. Ну да, конечно, я не убью его. Хотя нет, убил. <coughs> нормально, нормально. За два хода мы добили его, считай. За три. Кинули блок, потом кувалду дали. И все зажарили. Все, теперь у нас хп много. Мы можем этих, этих пидорасов этих уронить. Сейчас покажу, как правильно уронить их. Так, балки у меня больше нет, да? Печально. Так. Берем, короче, первого пациента. Берем. Вот так становлюсь я. И на всю силу базуку. Вот, одно уже выполнили. Когда вот эти вот фейерверк синий происходит, запускается, значит я уже убил. Засчитывается. То есть одного я уже убил. Ну и так я буду выполнять, пока всех не завалю. Сейчас поначалу буду показывать, потом буду... Что-то обрезать некоторые моменты, потому что... так. Да, промазал, конечно же, я сейчас. Вот, сейчас будем еще раз. Вот, уже второго уже убили. Уже два. А мне нужно сейчас посчитать, сколько. 70 раз сделать убийств таких. Потому что уже я начал, там уже 130 чем-то там прогресс. Поэтому вот так вот, так, все, начинаем. Сейчас попробую сверлящие ракеты, получится у меня опять или нет, я вот хз. Давай попробуем. Во, минус 3 уже дали. Отлично. Опять ветер на всю силу, сейчас мы... Получится, отлично получилось. Ну, таким образом можно убивать их всех. Вот так вот На! Но... Главное Рассчитывайте ветер И Разворачивайтесь спиной, чтобы засчиталось Иначе оно может не засчитаться иногда То есть надо делать так как я показал Иначе вы просто убьете его А достижение не засчитается Чтобы узнать Засчиталось достижение или нет Надо Проверить есть ли вот эти фейерверки синие Если есть фейерверки Значит засчиталось Если нет фейерверков, то Значит, вы зря убили его. Сейчас, конечно же, надо постараться, чтобы их завалить. Так. Вот так, примерно это делается. Так, вот сейчас не засчиталось. Что-то пошло не так, не знаю что. Вроде все правильно сделал. Попал против Фетра, убил. Вот. Но, что-то не помогло мне. Что-то мне не помогло. О, вот, хорошо как пошло. Вот сейчас не засчитывается, потому что не знаю, я либо слабый ветер, либо слабый удар, не знаю. Вот бывает не засчитывается, бывает, бывает то, что не засчитывается. И сейчас вот я не знаю, что делать, поэтому кидаю блокиратор. Это очень важный ход я сделал, ребята. Кинул блокиратор, чтобы у них осталось меньше всего ХП. Вот, и я смог их спокойно... Убивать. Так, ну давай попробуем сейчас. Вот. Еще одного завалил. Это плохо то, что, конечно, я так стал посреди карты. Меня могут все зауронить. Но я как-то выживаю. Вот. Сейчас я убил его. педорас этого маленького. Отлично. Жалко то, что не минус 2. Так можно было минус 2 дать, но... Такое бывает не часто. Ой, сейчас пойду минус 2 давать. Смотрите, как они стоят хорошо. А, хуй там плавал. Ветер не в мою... не в мою сторону. Ну опять я, блин, вот видите, одного не засчиталось. Слишком близко нахожусь к нему или что-то такое. Надо подальше вставать. если близко она не засчитывается. Получится или нет? Я хуй знает, получится у меня. Нах хорошо-то. Видите, ее вот расстояние влияет очень сильно. Видите, я как встал хорошо и спокойненько его зах захерачивать. Поэтому не так сложно все это. Как кажется. Так, дальше нам нужно... накинуть кинуть газ. Пойду кинуть газ. Иду вам газовую гранату. А еще кинуть перчатку здесь. Знаете, кинуть вот здесь. Кинуть перчатку тут. Чтобы он не, не пытался нас уронить. Потому что этот пидорас может... Нас уничтожить. Так, все. Давай. Вот, перча сейчас поможет. Я надеюсь. Ах ты, сучка. Еще бы чуть-чуть и... Попал бы. Но перча все равно помогла. Так, давай. Отлично убил. Так, сейчас. Как-то так. Да, все, отлично, получилось. Рассчитал расстояние. Если бы оно было чуть меньше, я бы уже не дал. Точнее, не засчиталось бы, я вынес бы вынес но не засчиталось бы. Так, все. Снайперка пошла. Во. Отец. Просто бутя. Все берем снайперку и херачим. Отлично. Вот так еще можно быстро убивать этих пидорасов. Если вы играете на восстание зомби, можете снайперку брать и херачить их снайперку Вот, 100 фус заработал. Так бы я в 5 фуз заработал за поражение. Сейчас у меня 100 фуз есть и... Давайте посмотрим, сколько у нас засчиталось очков. 161. 161 у меня уже. Очень долго все это, конечно, выполнять. Но я думаю, остальное можно ускорить. Ускорить остальное можно. Сделать нарезочку небольшую, потому что смысл я буду показывать все полностью. Вот. Приятного просмотра. Я случайно сдох, конечно же. Я не хотел подыхать. Я не хотел подыхать. Ладно, куплю миссию. На миссию уже сейчас там доделаю Терпизда ему. Должна быть пизда. Так по идее все правильно делаю. Угу. Сейчас были бы еще оружие, которые на А есть у меня. Я не уверен, том, что, бля, попал я. Все-таки лучше. Да, вот видите, не попал я. Все-таки надо идти на, на этого, пидораса опять. Да ебана в рот. Как у меня заебал уже. Реально, у нас заебал уже, пацаны. вот Честно вот. На... Ну все. Точно засчиталось по-любому. Сто процентов. Поэтому все, сдаемся. Достижение, шаман. Получено. Наконец-то. Наконец-то, ребята. Вот таким способом можно пройти достижение Шаман. На самом деле, достижение не сложное, но оно очень долгое, ребята, очень долгое. Я потратил 2 часа почти, чтобы пройти. Вот, сейчас вот именно на видео потратил 2 часа, чтобы пройти его. Это еще только я меньше половины проходил даже. А если с нуля проходить, то потратите часов, наверное, 5-6 на прохождение. Поэтому вот так вот, ребята. Но, если у вас есть, в принципе, базука это и она у всех есть по-любому, и стреляющая ракета, вот такая тактика на прохождение Достижение. Я надеюсь, вам понравился видосик. Я надеюсь, вы поставите лайк. Вот, Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны еще. Вступите в группу, прокачайте реакцию мне. Добавитесь друзья на фейки, на основу. Если вам это не сложно, в принципе. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.